Всем привет-привет и добро пожаловать на канал Я Оля. Сегодня я хочу с вами снова поделиться своей няшной покупочкой. В этот раз это beauty бокс с косметикой. Уж очень мне понравилась данная коробочка, она красиво оформлена. На ней написано «Все возможно, верви единорога зачеркнуты и себя». Здесь нарисованы красивые единороги, бантики, радуга. И сама коробочка меня очень порадовала. Единственное, при открытии, она была в другой коробке, я немножко ее повредила, это, конечно, не смертельно, но немножко обидно. И давайте же посмотрим, что у нас внутри этой коробочки. Сразу хочу сказать, что я уже эту коробочку открыла, посмотрела ее содержимое. В этой коробочке лежит обязательно вот такой вот буклетик, в котором написано все продукты, представленные в коробочке. Здесь 8 продуктов. Наполнение очень хорошее и мне понравилось. И все очень понятно... Расписано. И давайте же приступим к ее открытию. Что будет попадаться, о том и буду Сама коробочка вот так вот упакована, фиолетовая бумажка, здесь ленточка, очень красиво все было, лежало. И первый продукт, который мне попадается, это вот такая вот маска на основе глины очищающие с кокосом. Ранее я с данной фирмой не сталкивалась, с удовольствием ее попробую. На основе глины мне маски, в принципе, подходят, поэтому думаю, что этот продукт очень хороший. Также здесь у нас лежит антибактериальный BB крем. Также я его уже попробовала, он очень хороший, хорошо подстраивается под тон кожи. И в течение дня кожа не жирнится, он коричневый. Очень понравился и, возможно, я даже куплю такое полноразмерное средство. Еще в этой коробочке пристали шампунь, размер 250 мл. Это цитрусовый шампунь с витамином В5. Я его также уже попробовала. Он хорошо очищает и увлажняет волосы. И в течение двух дней они не грязнятся. Понравился шампунчик, пахнет цитрусом. Всем рекомендую. Кстати, сделано в Москве. Очень порадовала данная продукция. В этой коробочке еще появилась новинка, это вот такой вот сухой шампунь, который мы распрыскиваем на расстоянии от головы 30 см и потом взбиваем нашу прическу. В течение дня держится объем, также средство порадовало, очень хорошее. В этой коробочке была представлена тушь от Divash. ранее я уже сталкивалась с этой фирмой, тушь мне нравится, очень хорошо прокрашивает реснички. И в течение дня не осыпается, хорошо держится на ресницах. Тоже очень хороший продукт в коробочке. Еще в этой коробочке была туалетная вода. Она называется Candy. Мне понравился данный аромат. Такой достаточно приятный, цветочный. Мускус в нем, по-моему. И большое достаточно средство. И держится в течение пяти часов. Также в коробочке представлен лак для ногтей. Мне попался вот такой вот интересный оттенок. Ранее еще такие оттенки не покупала, с удовольствием попробую, оценю. Написано, что это очень стойкий лак, поэтому надо обязательно попробовать. Еще в этой коробочке представлена вот такая вот гелевая подводка для губ. Лично мне не подошел единственный цвет, но она очень хорошо наносится. И можно, например, рисовать только контур губ или полностью закрашивать губы. И после, например, нанести блеск для губ и будет очень красивый а, оттенок на губах. И последнее, что представлено в коробочке, это вот такой гиалуроновый гель для лица. Ранее я не пробовала данную продукцию, так, же, так что тоже с удовольствием попробую. Как-то гиалуроновые гели я еще ни разу не пробовала, думаю... Пора начинать. Вот такой вот у меня был состав коробочки. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте пальчик вверх. А также подпишитесь на мой канал. Всем огромное спасибо за просмотр. И до скорых встреч. Всем пока!